Думаю, может сюда зайдет Биг -бой. <решит> Стасик, здорово, брос. Райли, вассап, би. Подождите секунду вообще. Все, окей. Да б.. Йоу, 39-й, братик, здорово. Да там у меня свои, блядь. Накосячил я, накосячил. Накосячил, я на самом деле выхожу из дома, вот уже в куртке, но что-то так грустно, блядь, зашел вот, может, вы что-нибудь, Райли, ты здесь, давай запалим эту телегу, чуть-чуть, зацените, вот же буду, Янг, э, вот же буду Райли -бэби. Ребятки, любите своих друзей, цените своих друзей, uh, набирайте своим друзьям, не проебывайтесь, uh, подтягивайте пацанов своих, подтягивайтесь к своим пацанам, блядь. Йо, Ворм, салют, босс Ваня Вдовиченко, Будапешт. Так. Ребятки, ну, в принципе... Э, все. Тейпчик. Сделайте шуму для тейпа. Это маленький модефакер, который разносит. Зацените телегу чуть-чуть. И также спалили уже, нет, брат? Я, кстати... Видео есть прикольное. Гачи бро. Эй stay building, чё там? высокий Это Не Это я знаю, Это я знаю, real, Брат, здорово! Здорово, брат. Как ты? I'm feeling good! Gucci! Нихуя тебя косарь! Косарь, <laughs> ну, сразу народу ничь, подлетел! Ничего, ты нормальный слайм, <laughs> слайм, <laughs> Слим! Слим! Back <-wood>. Backwoods! <laughs> Нет, свиши. Нет, это свиша, брат! Skinny свиша, what's up? Биг Бэйди, ты слил несколько свиши! Чё там, дошуля такой... смеется, что ли? Да! Привет, я а большой. Ладно, в кофе пиваешь. Привет, Дашуля. Сипует пиво. Кто Мрак, здорово, босс. Сейчас Драгонборн выглядит. Что вы там? Где Драгонборн? он выйдет погулять? А я... А я... Че делаешь? Да просто сижу тут... Бля, босс, подписываю бумаги ебучие. Вот пиздец, смотри, какую... Блэй, Давай покажи им всем своим мамам. Пиздец, блять, смотри. Ты блять, да это пиздец, они блять как будто бесконечные. Смотри. Okay. Okay. Пиздец, блять, облигации нахуй, смотри, фэкшик, блядь. Окей. Пейперворк чисто, блять, да. Вон, блять. Серьезное дерьмо, серьезное дерьмо, ты. Где? С... А? Big money. Что за шут, блять, big money? На туле, блять, а чувак стоит денег, так что пацаны не шутите. Либо <клышко> чистая, нахуй по, а в таком блять, три 3... шиширу нахуй. Выливаем. Хорош, big boy smoking. Smoking skinny dicks, what's Господи. up? Eating dicks, man. Mm. Слушай, он, ты... Что да, грустный, ты... бро? Да я на самом деле плохой парень, накосячил. Короче, скажу так, всех люблю, любите своих друзей, пацаны не косячки, не это. А Цените, бля, наберите своему лучшему другу и скажите, бля, братик, люблю тебя, пойдем там заговоримся, что нибудь поделаем, пивка пьем туда-сюда, отвечаем будут звонить уже будет. так, ну чё, братик, ха ха хаха, ты не сделал? Бля, бро, так ты объясни, что случилось? Я просто я не помню, чё и тогда, ну чё то там мы сводили, помнишь, тебе Димон звать звонил? Big и что-то там он сказал, тебе нужны чистые капы, потому что минус что-то там не соответствовал, ты замедлил. Да, Димон, я сейчас приеду, вон Димон, кстати, написал в чат, oh, он yeah, oh, замедлил, там что-то, чё что то То есть ты ускорил бит, короче, надо было посмотреть. Нет компас с собой? Нет. Yeah. Есть ну, да. Че? Да шулик, привет. Волосы цвета индиго? Дига? Маму, маму, Уэйка. Маму, маму, вай. Вай. Красивые, красивые. Вы красивые, зайки. No home. А? Что случилось не публично, братан? Да не публично. Да и так ничего не случилось. Ну, пиздецово просто задумался, что я, что пацаны, блядь. Дружба это охуенно, брату своему наберите, лучшему другу, скажите, люблю тебя, а брат, блядь, это лучшее, что может быть. Мы хаваем бланты и нам похуй. Хаваем члены, но home. Бля, как это, с Райли мы тут писались, блядь, он там такой христик выдавал, что то я, блядь, просто сдох. Мам, во ртут, рту, мам, во рту член, но я сейчас не про член, Эй, эй, эй, эй,